день ночью, не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания, кто он решен или ждун. Соответственно, мы будем рассматривать, кто он. Вы можете загадать на девушку, почему нет, потому, потому что вы, значит, кто этот человек. Человек может быть и женщиной, может быть и мужчиной, поэтому можете, в принципе, попользоваться и так, и загадать себя наконец-таки. Тоже можно, поэтому выбирайте один из вариантов. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любой вариант по желанию. Так, здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант? Давайте посмотрим. Значит, у нас тут императрица, маг, туз жезлов, двойка мечей, что, соответственно, может прямо прям сразу говорить о ждуне. Но королем мечей. Соответственно, о таких интересных, о взрывоопасных туза, мага императрицы я бы сказала, здесь и не решу, и не жду. Здесь нормальный человек, который знает, когда ему что-то надо делать, когда он и видит какие-то возможности, когда он не видит особо каких-либо препятствий в жизни, все-таки человек действует. Человек показывает себя на все 100. То есть здесь императрица, соответственно, такая текущая магия карт, и, которая говорящая о какой-то жизнедеятельности, но не о каком-то там ждуне. Но, соответственно, императрица у нас процесс растущий сам по себе, и карта растущая, но она равномерно растет, не быстро. Также здесь маг. Тоже человек, который у нас делает, что он может во все возможные способы. Ну, авантюрист, я бы сказала, по такому всегда сочетанию, да и плюс, с тузом жезлов. Авантюрность здесь присутствует. Поэтому прям нельзя сказать, что здесь прям... Можно прям сразу смело вот этот туз жезлов, энергия, адреналин, начало. И здесь можно сказать, прям решу. Ну, я так не скажу, только потому, что здесь у нас двойка мечей, и, соответственно, королева мечей, что может просто говорить о том, что человек, конечно же, у вас действия. Человек любит действовать, человек что-то делает во благо всех, окружающих. Потому что императрица для всех, для себя, для мира во всем мире. Вот знаешь, как Greenpeace, очень хорошо отображена в императрице. Ладно, ну еще там шестерку. Ладно. А Потом у нас, соответственно, маг тут жезлов. Да, я все сделаю, я все смогу, я все сумею. Ребята, только дай в путь, и при этом туз жезлов. Ну, а туза жезлов только грех что-то не делать. Соответственно, желание присутствует. Но у нас перекрывается немножечко низом. Это двойка мечей это некоторая закрытость. Что вот-вот и не совсем такой решительный это человек. И королева мечей. Я бы здесь не докладывала, все равно, ну давайте доложим, королеву мечей король Пентаклиса. Соответственно и логично, что человек действует только тогда, когда он принял всякие решения, когда он понял, что надо сделать и как надо что-то сказать. Кому-то надо научить, кого-то проучить, не проучить, но при этом человек больше решительного нрава, чем жду но это, эти люди, это всегда они... Делают, если это возможно, если здесь есть потенциал. Если здесь есть развернуться, так я уберу квартиру. Либо здесь, если можно увидеть карьерный рост, я обязательно сюда пойду. Возможно, человек ищет какие-то для себя возможности, но даже этот человек и создает возможности для других людей. Я бы сказала, именно сочетание мага перед... Тузом Жезлов, то есть создатель. И, соответственно, здесь могут и творческие личности, и, и разного рода люди быть. Но по двойке мечей, по королеве мечей, по, по королю Пентакли, здесь, соответственно, все в миру дорогая. «Я в миру купила масло» и тому подобное. «Я в миру сделала это, это, это определенное то, что мне надо сделать, я сделаю». Вот это вот как какие-то такие фразы могут звучать даже от людей, вот, поэтому здесь и не совсем здесь решу. Но жду только в том случае, если надо принять какие-либо доводы, решения, если человек сомневается во в чем-то, и он не знает, но человек полагается на себя, я не исключаю, либо на э, людей достаточно умных и мудрых полагается на таких людей. Вот, а возможно такой человек присутствует рядом в виде, допустим, той же женщины. Я не исключаю такой момент. Возможно сам человек мудрый, допустим, мужчина и мудр, умен, да, и знает, какие там силы вложить в, в какие биткоины, в какие акции, инвестиции, то есть сделать что-то. Но я я сразу говорю, это больше решу, нежели жду. Жду он только в том случае, если есть присутствует сомнения, что не так, надо немножечко подождать. Вот здесь, я только в этом случае. Если в отношениях это может очень сильно проигрываться, из-за это у нас очень много, соответственно, вопросов всяких жизненно важных, но я бы больше сказала, что э, решу больше, нежели, соответственно, жду. Так, э, вот, я бы сказала как-то так. Это первый у нас, соответственно, номер и вот и все. Ну да. кто с пентаклей, четверка кубков, двойка пентаклей. И страшно суд. Ну нет, по -по здесь все одно и то же. То есть, соответственно, я вот что я и сказал, то и сказал. Поэтому, дорогие мои, здесь ваш человек решу, но только в том, если он уверен, если видит потенциал, если видит отношения, что перспективный. если дама, офигеть какая перспективная. и здесь все равно есть какое-то Ажиотаж, авантюризм в этих людях и какое-то новаторство. Я не исключаю, потому что даже тот же, да, я не знаю, домохозяйка, она тоже новатор по-своему. Вот вазочку переделать так, либо что-то сделать, что-то своими руками. То есть здесь какие-то новаторы. Это в, в любом случае, но ну и также деятели, люди деятельные больше, располагающие какому-то, возможно, даже к творческому, либо сами на себя, либо к какому-то труду. Больше предрасположены, даже немножечко в этом плане я бы хотела подчеркнуть вот эту какую-то изюминку людей. Вот. Но, соответственно, только в том, они увер... и в том они делают дела, что если они только в этом уверены. Поэтому спасибо вам, дорогие мои. Вот, короче, как-то так. Вот у нас такой первый. И не, и, и не жду, а решу поболее. Поэтому спасибо вам. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто загадал у нас второй вариант? Ну, давайте посмотрим, решим или жду, кто этот человек. У нас тройка пентаклей, колесница, шестерка мечей, десятка жезлов и маг. Здесь человек решим. Но э, дело в том, что меня немножечко останавливает вот, вот эти все вот от, отвороты персонажей. Отвороты персонажей именно по тройке, по десятке. Как-то вот и именно в сочетании с динамичностью карт. То есть с каждой динамичной картой у нас присутствует такая же нединамичная карта, что в принципе, соответственно, тут даже колесо фортуны потом под, с, с императором аж у меня выскочило, этот человек движется, он решимый, да. Но здесь, вот здесь 50 на 50 чисто, я бы сказала, даже если, даже если шестерка мечей, там, в динамичную какого-то рыцаря чаш, я все равно здесь скажу, не такой здесь человек решу и не совсем жду. здесь 50 на 50, вот, 50 того, что он делает, 50 того, что он отдыхает. Вот здесь вот то же самое. Когда, когда отработал, поработал, вот три вот часа, вот какого-то хотя бы час перед, передых. Я, я так думаю, что у человека может какое-то свое собственное расписание быть. Собственно. Здесь больше, конечно же, человек решает только за себя. Решу только, возможно, к тому, чем он владеет. Но жду по отношению к неким событиям. Вот здесь я бы вот сказала именно по десятке жезлов, по магу и по шестерке мечей. Возможно, человек вам не покажется особо решительным по определенным действиям но здесь человек любит решать только то, что он привык решать все-таки тройка пентаклей с колесницей не сразу колесницу у нас сначала тройка пентаклей сначала определенные какие-то действия сначала учень а потом соответственно колесница и потом в шестерку мечей и в рыцаре там чаш то есть здесь я бы сказала по нарастающей у вас то есть Этому человеку надо, он привык э, по нарастающей что-то делать. То есть он не привык, допустим, как спросу не подняться, все, все, все, все бодр, свеж, чистый, там в, в, в ванной. Я не уверена, слушал, не слышал. Ну ладно, не в этом соль. Но дело в том, что по касательный, по нарастающей человек, возможно, как-то сначала принюхивается к каким-то событиям, а потом только решает. Там, раз... вот именно какой-то, даже десятка жезлов и маг, он сам по себе решительный. Возможно, не решительные действия делает это как вариант все-таки Тройка Пентаклей с колесницы, Десятка жезлов. То есть на какие-то сло... на большие какие-то решительные шаги ему порой сложно как-то идти. С сложноватенько. Не его это. Поэтому сначала вот разнюхать какую-то всю позицию, прощупать свои силы и только потом двигаться вперед, только потом решать. И вот именно вот здесь по нарастающей, то есть даже вот тройка пентаклей и только колесница, но десятка жезлов. Поэтому я и сказала, возможно, нерешительные могут быть поступки. Но сам в себе человек здесь уверен, здесь уверенный человек в себе. И это пока подчеркивает у нас колесницы императора. Соответственно, человек собственник человек И я бы сказала, вот поэтому я и сказала, что он-то за себя решает, а вот за других, вот, ну не особо, если это не в его владении, не в его власти. Возможно, человек просто не привык решать за других, либо слишком самостоятельный, либо не рассчитывает на других от слова совсем. Я что-то повторяюсь, мне так кажется. Но здесь властный сам по себе человек. Мужчина, женщина, какого бы человека вы не загадали, либо его. Но здесь, я бы сказала, все равно по нарастающей, по своим собственным силам человек кидается в авантюры. Да, и все равно здесь авантюрный так же человек, как и в первом варианте, но не такой безбашенный. То есть здесь как бы ну, не то, что там с мозгами, но а, с опытом с пониманием того, что, что можно получить, а что нельзя получить. Я бы сказала, здесь больше вот какого-то такого плана. Да, и, и вот именно дух авантюрности здесь все равно присутствует, то есть решимости, и все равно десятка жезлов и маг. Это решительные сами по себе карты, но это какая-то начальная стадия, я бы сказала, именно десятка жезлов и мага. То есть, конечно, какой-то некий результат дает тяжело. И потом у нас происходит маг. Поэтому, соответственно, человек за себя решает, за свой труд, за свои жезлы, несет ответственность. За других же нет. За других нет. Поэтому здесь может быть очень мягкое проявление к окружающим его людям, шестерка мечей, к рыцарю чаш. Мягкое проявление. Но здесь именно нарастающий, решает только за себя, ждет в меру. Но, но жду может проявляться именно, когда вы на него смотрите, на какие-то определенные, возможно, события, которые крутятся вокруг него, либо которые происходят. Вы можете подумать, что он жду. Но, на самом деле такое нет, просто по-другому. У него все устроено у этого человека. Дать Это сигнификатор Сигнификатор данного человека, ну, мне попросил спонсор, поэтому вот. Так, сигнификатор человека. У человека присутствует семья в жизни, либо бизнес, либо семья, либо то, что он может защищает от других. Также, да. Своенравный, своевольный человек, ну защитник, он защитник, не знаю, своего дома, своего общежития, да, своего бизнеса. Но девятка кубков и восьмерка кубков здесь как некоторые такие, не то что там какие-то женские энергии. Вот человек, вот где-то у него, где-то есть какие-то пробелы. Пробелы. И постоянно фиаско в одном и том же. То есть у кого-то фиаско не получается, допустим, с теми женщинами. У кого-то не получается выбрать для себя что-то стоящее. Здесь человек, развитый, я так понимаю, в одном, но где-то он, он как-то... Некоторое ощущение поражения. Беспокойная личность. Беспокойная, непростая. Беспокойство здесь выражено очень сильно. В восьмерке. Чаш тузимичи, семерка жезлов. Некоторая беспокойность. Настаивание на своем. Человек также немножечко подвержен всяким эмоциям. Вот здесь человек подвержен эмоциям. Не сухой камешек нет, здесь подвержен. Все равно у нас здесь и девятка чаша с восьмеркой, и с семеркой. То есть здесь подвержен каким-то эмоциям. То есть он немножко диковат, возможно, немного рисковат в своем каком-то проявлении, не особо кому-то доверяет плюс То к тому. Но где-то он терпит фиаско, я бы сказала, по восьмерке, по семерке. Возможно... Возможно, внутренний перфекционизм тоже может присутствовать. Ну, чтобы было вот так-то, так-то, так-то, так, не получается. Ну, блин! Ну, может такое быть и происходить. Но здесь яркий деятель, я бы сказала, и при этом общительность здесь присутствует у человека. Поэтому ну, здесь вот как-то вот беспокойный. Беспокойный очень сильно и недоверчивый. Может, друзей не особо столько много раз такое сочетание карт. Поэтому здесь вот здесь не кремень, а здесь больше все-таки десятка пентаклей, туз мечей, семерку жезлов. Всегда, на стыке, всегда он на страже интересов семьи, интересов своего дома, интересов своего бизнеса. Он яркий сам по себе, здесь и показанный в императоре, и в маги. Ну вот, вот такого плана также человек, такие качества еще плюс присутствуют. То есть вот, короче, как-то так. Но ну, беспокойно, беспокойно очень сильно. Ну, перфекционизм есть здесь. И он может от этого, в принципе, как-то вот пострадать. Возможно, глажение себя, самобичевание тут то тоже, кстати, может, в принципе, присутствовать. По восьмерке чаш с башней девяточкой жезлов. Самобичевание, саморазрушение тоже может быть. Я не исключаю. Вот. Я не исключаю такого момента. Ну, такой, да. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Вот такой человечка мы тоже рассматривали. Интересно, необычно, нестандартно. И не все просто так. Поэтому спасибо вам. Давайте перейдем к следующему варианту. А здравствуйте, кто у нас загадал а, третий вариант? Давайте посмотрим, кто он, Решум или Ждун. Соответственно, у нас Колесница, Четверка Жезлов, Шестерка Жезлов, Императрица и Девяточка Пентаклей. Ну, я бы здесь сказала, да, человек здесь качество, здесь Решум. Меня немного смущают вот эти две карты, которые я, в принципе, немножко позднее, наверное, посмотрю. Наверное. Здесь у нас, соответственно, и колесница какой-то момент решимости. Здесь у нас вот четверка жезлов, меня немного напрягает, девяточка Пентаклей. Здесь решу: жду. Ой, решен в тех вопросах, в которых он видит выгоду, в которых он видит победу, в которой он э, энтузиазм полный, если это его зажигает. Вот здесь решен только когда энергия на высоте, только когда у него все классно. Возможно, цель оправдывает должны у него средства. Игра должна стоить у него свеч обязательно, а иначе никак. Поэтому здесь решу. Здесь больше человек оптимистичный по всем фронтам, все-таки по четверке такой интересный красивый и по шестерке Жезлов, оптимистичный, целеустремленный, сам по себе человек. Здесь решу однозначно, но меня смущает, вот хоть ты тресни, четверка Жезлов и девятка Пентаклей. Дай-ка посмотрю. Да, и не зря это все меня смущает. Здесь решен только в тех вопросах, которые он когда-то решал. В новые какие-то, в новые какие-то для себя. Здесь человек нерешительно, только если надо идти на какие-то жертвы. Либо надо в чем то глубже разбираться. Возможно, тут проблемы могут даже у некоторых людей с женским полом быть. Возможно, с мамой. Я не исключаю какие-то такие моменты. Да. У некоторых людей здесь долговечные связи. Очень строить ну либо не получалось, либо это сложно для них. Здесь человек, в принципе, любит, чтобы все происходило больше на позитиве, на хороших нотках. Углубляться – это вот немного так это сложновато для человека. Поэтому здесь решу. Но жду, проявляется качество ждуна с женщинами, возможно, с семьей. либо с тем, с чем устаканилась. То есть здесь человеку надо постоянное движение, постоянный энтузиазм, чтобы быть решительным в своей жизни. Но это человеку прям как воздух, как вот, вы знаете, вот когда огонь без воздуха не может дальше существовать, вот здесь вот все то, то же самое. Я понимаю, что для большинства это просто, да, но здесь именно это очень, качество очень важно. Главное чем-то быть вдохновленным, хоть какая бы личность ни была, творческая, не творческая, там простая, рабочая. Тогда есть смысл жить. Когда есть какие-то сложности, а вот здесь мы немножечко не то, что улажаем, а нам это с, с какой-то рутиной, с каким-то опеходом, как-то спонтанно, какие-то, возможно, истерики конфликты человека немного ввергают в ждуна, на какое-то возможно конфликтное состояние, допустим, оскорбления и тому подобное, конфликты, у него ну, заходит какой-то ступор в этих ситуациях. То есть в определенных ситуациях ваш человек жду, но там, где в принципе не особо получается, либо какие-то присутствуют сложности, либо какие-то проблемы. Но он может даже быть и не ждуном, он может просто Мир, он просто может быть, свою решимость немножечко снизить на ноль, но при этом чук-чук двигаться. То есть в решительность в любом плане она присутствует. Маленькая, но она есть. Но просто из-за конфликтов с женщинами, из-за конфликтов, допустим, с мамой, здесь могут происходить какие-то сложные обстоятельства, что двигаться очень сильно сложно. И решимость как-то нарастить какую-то большую слишком сложно. Вот. Возможно, человеку строить дом, либо отношения с детьми, либо с домом самим, с его личным домом, какие-то присутствуют сложности, где он не такой решен на самом деле, где он, он себя может показывать там, на работе такой решен, все-все решает. А вот здесь он решить не может, а дабы, допустим, не знает, как это решать. Дабы он не хочет что-то, какую-то жертву принимать. Возможно, в чего-то углубляться. Возможно, также конфликты с женщинами а, мешают именно какой-то выходу вот этого всякого решуна в нашем человеке. А происходит некоторый жду, но даже в этом случае жду не очень сильно ярко выражен. Может, выражен по поступку. Но человек потихоньку карабкается и идет тому подобное. Как на войне, он, знаешь, через мины потихоньку, но все равно пробирает через вот эти лески. И вот здесь вот то же самое. Поэтому, дорогие мои, здесь решено однозначно, но в каких-то определенных ситуациях человек может немного сбавлять темпы, сбавлять какие-то а, свои жизненные приоритеты, но когда он на позитиве, значит все у него получится. Вот это точно. Поэтому, дорогие мои, спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам все самое лучшее. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал четвертый вариант? Кто он? Решун или жду? Ну, дорогие мои, все-таки у нас девяточка Пентакли, туз мечей, отшельник, Солнце и семерка мечей. Я бы сказала, что человек определенно здесь, можно сказать, он жду. Ну, в принципе, девяточка пентаклей такая стабильненькая карта, сама по себе. Туз мечей, я бы здесь больше бы сказал немного по-другому относится. Отшельник сам по себе всегда. По некоторым, вот можно сказать по тузу, по солнцу, наверное, по мечам, по семерке мечей, можно сказать, что он решу. Но больше здесь, конечно, человек... Пытается быть решительным. Вот здесь пытается что-то делать. Возможно, просто сложно. Возможно, человек не нравится большой быстрый темп жизни. Но здесь не жду. Даже здесь не жду. Здесь может человек очень выжидать что-то. Это да. Но человек ждать тут не собирается и не намерен. Он всегда думает, всегда... Он, Понимаешь, когда если ты думаешь, что человек сидит... И вот так вот э, смотрит, не знаю, на бескрайний простор, и ты думаешь, что он ждет. На самом деле он смотрит на бескрайний простор и он думает, продумывает план действия следующих событий. То есть здесь именно решимость она больше в голове, в мыслях, в поступках в некоторых, не всех. Но он пытается, пытается здесь быть решительным. Возможно, некоторые люди в какие-то побиты. И здесь и жизнью, либо обстоятельствами я не исключаю. Но здесь именно решимость больше в головном мозге, нежели чем в поступках. Просто человек может выжидать, просчитывать, высматривать свои жертвы, хорошие охотники из таких людей, хорошие шахматисты и саперы, Ну, какие-то такие деятели, которые не сразу в лоб идут в атаку а сначала мы подумаем как тебя завоевать как лучше подойти к тебе чтобы вот ты точно не отказала мне и тогда я пойду и обязательно с тобой познакомлюсь вот здесь какой-то такой, но здесь соответственно не видно здесь можно сказать что он жду но на самом деле он решил только в другом жду может внешне казаться очень сильно внешне но даже так, с его разду раздутым эгом это не всем показано. Здесь раздутое эго все равно, дорогие мои. Ну простите, если я про вас говорю, ну это да, но здесь вы знаете все, здесь вы можете знать, вы можете себя как-то подавать красиво. Вы хорошо решительно на словах, как вариант. А на деле, на деле как сложности... Нет, здесь человек на деле со сложностями сталкивается. Возможно, сам по себе человек что-то сложно именно на что-то решаться. Либо как-то через пень колоду. И возможно, есть какая-то просто невера и отчаяние в это все. По пятерке чаш, по рыцарю мечей. Возможно, какие-то тяжести по десятке же, застройка мечей с колесницы. То есть здесь... Решительность присутствует в голове, в мыслях, в просчетах. Деятельный человек, но не совсем на поступки. <сёк> но если на поступки, то на поступки, то очень. Тогда просто надо дозировать и надо смотреть именно ясно на все обстоятельства, и тогда будет все окей. Вот я бы сказала, больше вот в таком моменте здесь у нас четвертый интересный вариант. Вроде как можно сказать, и что-то там по отшельнику. Но даже если в таком контексте даже сам этот отшельник, он все равно решается на то, чтобы пойти за своим фонарем, а не просто сидеть молча, ждать по четверке, там все, море, погода, ну что там, все, не хочу, ничего. Нет, здесь не выпало. Здесь выпала пятерка, здесь выпало огорчение... Возможно, из-за конфликтов, либо невидения будущего, либо не невидения развития какого-то события по тройке. Возможно, просто опыта нету и человек этого немножко прям бесит, либо как-то подначивает какие-то только тогда действия, но я бы здесь сказала, человек больше решает, но не в той сфере, которой, допустим, все привыкли, не в том, не в том смысле, к все привыкли. Многие привыкают к рыцарским поступкам и сказок, но так как решим только в таком, хорошие деятели, Искусные правители, в принципе, могут происходить из-за такого даже м -м, варианта или ходы и тому подобное. То есть вот. Поэтому, дорогие мои, здесь вот я бы не сказала, что жду. Ну, правда. Ну, хотя можно так и сказать. Только вот просто решунул немножечко в другом. <с> Поэтому, ну, сложненько ему все дается. Ну, что ж поделать, такое тоже ведь бывает. Поэтому спасибо вам, то, что досмотрели а, до конца. Я желаю вам всего самого наилучшего. И пока-пока.